Если вы морально готовы к появлению внуков, надо мягко об этом намекнуть. Начните вязать детские костюмы и платья и раздавайте их соседям. Уверена, что ваши дети оценят намек. Но ну, а если не знаете, что связать, приглашаю вас на наш курс вязания детских платьев.